В Санкт-Петербурге около 2000 избирательных комиссий. Это голосование будет трехдневным. Соответственно, нам нужно несколько тысяч независимых наблюдателей, которые каждый день на каждом избирательном участке будут следить за выборами. В последний год э, все грустнее и грустнее становится, если не сказать страшнее и страшнее. Но все равно от нас зависит, э, что, что будет дальше, не от них. Если мы начнем отступать тогда, когда нам кажется, что все бессмысленно, то можно сказать, то, что мы... Проиграли, и нам никогда не, не суждено жить в мире, в которым мы хотим жить. Даже в тех округах, где не зарегистрированы независимые кандидаты, у избирателя есть шанс на протестное голосование. Мы это видели на примере Беларуси в прошлом году. Но для того чтобы голоса были подсчитаны правильно и честно, просто необходимо как можно больше независимых наблюдателей, которые будут считать каждый опущенный бюллетень, которые будут противодействовать возможным вбросам или фальсификациям. Мы можем даже в этих условиях обеспечить честность выборов на том уровне, который дошел до бюллетеня. От нас зависит, чтобы на том участке, где мы работаем, члены комиссии, которые, которые возможно, хотели бы что-то сделать неправильно, во-первых, опасались сделать это неправильно, а в идеале делали полностью все в соответствии с законом, то есть просто считали правильно те бюллетени, которые э, избиратели опустили в урну. Я люблю эту страну, я хочу жить в своем городе, который я очень люблю, и сдаваться я не собираюсь. Друзья, записывайтесь в наблюдатели, ссылка будет под видео. Э, приводите друзей э, с таким же настроем, как и вы. Приглашайте своих друзей, знакомых соседей на самом деле. Те люди, которые, с которыми вы живете и знаете, с которыми ходите на один избирательный участок. И наблюдайте, следите и показывайте им, как это проходит. Приводите друзей. Приведешь трех друзей, можешь сам быть свободен. Если вы ждали какого-то специального знака, считайте, что это он. Записывайтесь, мы вас очень ждем. Мы вас ждем и будем тщательно вас следить.